Счастье всегда рядом, только ты его не замечаешь. Как часто ты переживаешь о прошлом, о допущенных ошибках, которые уже не исправить. Из-за боли и обид прошлого ты не замечаешь радости жизни. Забудь хотя бы на мгновение все, что было в прошлом, и тебя накроет головой беспричинная радость. Цвета вокруг станут ярче, звуки мелодичнее, еда вкуснее. О чем ты думаешь, когда ешь? О неприятностях, случившихся за день. Выбрось все из головы, путь здесь и сейчас. Когда ты ешь, наслаждайся едой. Когда пойдешь мыть посуду, думая о посуде и наслаждайся. Всегда оставайся в текущем моменте, здесь и сейчас. Природа вновь расцветает каждый весной, и ты можешь расцвести вновь, независимо от того, что было в твоем прошлом. Живи здесь и сейчас. Доверься жизни и текущему потоку, и наслаждение жизнью будет всегда тобой в текущем момент жизнь любит тех кто любит ее любить текущий момент он неповторим и прекрасен и так будет всегда счастье всегда свято